интересная снг вы знаете что развитие ясновидения подразумевает у человека развитие невероятной памяти сумасшедшей концентрации невероятной просто развитие творчества да то есть у человека должны появляться мега мысли большое количество вариантов идей сегодня я должен вам сказать каким образом это происходит где находятся сферы нашей концентрации мы сегодня должны поработать сферой, которая называется у нас сфера э, сознания и прошлого опыта. Как бы мы все это подготовим к тому, чтобы в нужное время очень быстро для себя выкачивать необходимую информацию. Также мы запустим сферу, которая называется сфера творческой э, системы. Когда у человека не появляется картинка, это говорит о том, что он никогда не видел картинку, ему необходимо работать с левой частью сферы когда человек говорит что картинка не развивается информация не